привет это большой русский эксперимент и с вами я роман и сегодня 7 июля я решил заснять подготовку к нашему новому эксперименту вот я сейчас нахожусь на своей даче благодаря этому эксперименту пришлось выгнать машину я не знаю кто там догадается не догадается так но ну я в принципе начал потихонечку делать Блин, короче, это очень сложно Я решил сделать э, Самую большую дымовуху в России Вот И Короче, вот э, пришлось выгнать Привязал к чему только можно Веревочки для сушки газет Вот Также вот у меня блюда Таз, там блюда, не знаю как его позвать Короче, вот замашивается Все у меня тут вот. Сушу, оказалось то, что Газеты не так уж и легко найти, если честно. Потому что запасов у моих друзей их слишком мало. Вот. Туда идут с магазинов какие-то, какие-то комсомольские правды. Ну, кор, всякие. Все, что нашел, все, короче, используется. Вот. <клёплёп> Счет на столе маленько, газет. Вот договорился сейчас. А завтра должны еще мне привезти. Вот, буду ждать, конечно, но казалось, это нереально сложное Собаки тоже пострадали Они тоже участвуют в эксперименте вот. короче, скажем так Запас есть работы Ну, конечно, использовал там еще вот. Используя омячную Аммиаченую селитру Вот, Смешиваем с водой в интернете много роликов, где говорится о пропорциях и т.д. и т.п. Вот, но как-то там 200-500 листов, что-то как-то это что-то не то, вот прям вот что-то не то. Вот, я так подумал, короче, надо все-таки наверное сделать что-то более такое большое, что-то грандиозное. Короче, ребят, поддерживайте, подписывайтесь на канал. Вот, все стараемся, все для вас вот. И очень хочу, чтобы на самом деле домовуха была очень эффектной Вот, пока что все своими силами Никакой профессиональной съемки Все любительская съемка Но мы стараемся, мы стремимся к лучшему Мы хотим вас удивить Вот, я не знаю, насколько меня хватит Но рекорд России я точно побью по дымовухам Если у меня хватит сил То, ребят, давайте вместе сделаем мировой рекорд И... Сделан настоящую русскую дымовуху, такую реальную. Не то, что какая-то там бред какой-то. Какие-то фисерики да фафельки, блядь. Сделан все очень-очень красиво и достойно. Так, ребят, ну, короче, я продолжаю делать все дальше, вешать. Я пошел. Давайте всем удачи. Вот, увидимся еще, наверное, потому что подготовка будет очень-очень серьезная. Собак жалко, не туда больше не заходит. Еще листочки там повешу, вообще никогда не зайдут. Ну, ничего страшного. Так. Ну ладно, все, давайте, ребят, пока. Увидимся.